Добрый день, друзья. Меня зовут Евгений Орто. Я занимаюсь в сфере услуг благоустройства. Пять лет назад я обратился к Алексею Федорцову, чтобы он создал сайт и помог найти мне клиентов. Так как я только начинал, у меня была очень маленькая база клиентов. Благодаря ему я поднял свой бизнес, он сильно помог в этом в настройке рекламы, в SEO продвижении Этот парень знает свое дело на все сто процентов. Я до сих пор с ним работаю и не жалею ни Так что всем удачи, обращайтесь, не пожалейте сто процентов.